Привет! Меня зовут Артур Роуз, и в этом видео я расскажу, что такое Инстаграм, его безумно интересную историю, и покажу, как пользоваться Инстаграмом пошагово, и разберу весь его функционал. Внизу, в комментариях, для твоего удобства, я сделал временные метки. Если вдруг ты захочешь пересмотреть видео не полностью целиком, а его только какую-то либо часть, то нажимай на это время. Если ты досмотришь видео до конца, то лично от меня тебе будет два бонуса. Каких именно, ты узнаешь после. А пока давай разберемся, что же такое Инстаграм. Итак, поехали! Итак, друзья, Инстаграм – это бесплатное приложение для обменами фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Инстаграм делает фотографии квадратной формы, как камеры моментальной фотографии, Polaroid кодек. С 26 августа 2015 года в Инстаграме ввели возможность добавлять фото и видео с ландшафтной и портретной ориентацией, без обрезания до квадратной формы. Приложение совместимо с устройствами iPhone, iPad, iPod Touch, iOS 4 и 3 и выше, а также с телефонами на Android 2.2 и, и выше с поддержкой OpenGL. Распространяется оно через App Store и Google Play. 21 ноября 2013 года появился Instagram Beta для Windows Phone 8. В апреле 2012 года Instagram был приобретен компанией Facebook. Цена покупки составила 300 миллионов долларов денежными средствами и 23 миллиона акций компании, что в общей сложности составило 1 миллиард а теперь давайте посмотрим на историю создания и развития Instagram. Разработка Instagram началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Барбан на мобильные фотографии. Приложение появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года. И уже к декабрю 2010 года у Инстаграм был 1 миллион зарегистрированных пользователей. Ребята, то есть представляете, октябрь, ноябрь, декабрь. За три месяца приложение соврало уже 1 миллион зарегистрированных пользователей. То есть такой бум. В июне 2011 года было уже 5 миллионов пользователей, а к сентябрю этого же года, 2011, это число удвоилось, то есть 10 миллионов пользователей. Ну а к марту 2012 года количество пользователей достигло почти 30 миллионов. К концу февраля 2013 года Инстаграм объявил о 100 миллионах активных пользователей. А в конце марта 2014 года Марк Цукерберг заявил о регистрации 200 миллионного пользователя. В январе 2011 года в приложение были добавлены хэштеги для того, чтобы было легче находить пользователей и фотографии. В сентябре 2011 года была выпущена версия приложения 2.0, в которой появились живые фильтры, мгновенное изменение наклона, 4 новых фильтра, фотографии высокого разрешения, опциальные границы, поворот одним кликом и обновленная иконка. В апреле 2012 года была выпущена версия приложения для платформы Android, которая за сутки было скачано более миллиона раз. 9 апреля 2012 года Facebook объявил о покупке мобильного фотоприложения Instagram за 1 миллиард долларов. Владельцам фотосервиса Facebook перечислит 300 миллионов долларов и передаст около 23 миллионов своих акций. Кроме того, социальная сеть обязалась в случае срыва сделки выплатить Инстаграм неустойку в 200 миллионов долларов. В связи с покупкой 25 июня вышло обновление 2.5.0, в результате которого в Инстаграм появилась более тесная интеграция с Facebook. В августе 2012 года каждую секунду в Инстаграм ставилось 575 лайков и добавлялся 81 комментарий. На Instagram пользователи проводили в среднем 257 минут в месяц, что на полтора часа больше, чем на Twitter. В конце 2012 года Instagram анонсировал изменение правил пользовательского соглашения. Среди нововведений должен был появиться пункт, что Instagram получает права на использование фотографий загруженных его пользователями, в том числе рекламных целях. Это вызвало резкую критику в обществе, как среди участников Instagram, так и со стороны юристов по авторскому праву. Многие участники Instagram удалили свои учетные записи. По данным аналитической службы AppData, Instagram, возможно, потерял до 25% пользователей. Его ежедневная посещаемость снизилась с 16 миллионов до 12 миллионов человек. Столкнувшись с критикой и протестами, руководство сервиса переформулировало спорный пункт пользовательского соглашения, заявив что их намерения были неправильно поняты. В апреле 2013 года Instagram сообщил о начале внедрения своей новой разработки, которая позволит пользователям отмечать на фотоснимках себя, своих друзей, интересные места, а также известные бренды. Также будет предоставлена возможность настраивать систему уведомлений о новых отметках и в том числе делать их приватными. В июне 2013 года Instagram анонсировал возможность записи видео длиной в 15 секунд. 8 августа 2013 года появилась интеграция с социальной сетью ВКонтакте. 21 ноября 2013 года была выпущена версия Instagram для Windows Phone 8. В марте 2015 года Instagram объявил о возможности для брендов создавать фотогалереи и отправлять пользователей на свой сайт с помощью кнопки «Узнать больше». В настоящее время компания анонсировала новую Функциональность для брендов, кнопки «Купить сейчас» и «Установить сейчас». В июле 2015 года фотографии в Instagram стали загружаться в лучшем качестве. 1080 на 1080 пикселей вместо прежних 640 на 640 пикселей. В августе 2015 года Instagram добавил к традиционному квадратному формату снимков и видео альбомный и портретный формат. 30 сентября 2015 года в Instagram появились рекламные записи содержащие видеоролики длительностью до 30 секунд. При этом продажи рекламы стартовали и в России. Начиная с 8 февраля 2016 года владельцы нескольких страниц в Instagram могут находиться в них одновременно. Обладатели устройств на базе iOS 7.15 и Android получили возможность пользоваться в то же самое время несколькими аккаунтами, не выходя ни из одного из них. Чтобы данная опция начала работать, необходимо в настройках профиля «Добавить дополнительную учетную запись» и нажать на имя пользователя. 16 марта 2016 года Instagram проинформировал своих подписчиков об изменении схемы появления обновлений в ленте. Теперь она будет формироваться не на основе хронологии, а базируясь на интересах пользователя. Как говорится в сообщении официального блога компании, первое время планируется оставить все публикации пользователя. Будет изменен лишь их порядок. Нововведения будут внедряться не сразу, а постепенно в течение нескольких месяцев. В марте 2016 года также было анонсировано еще одно нововведение «Изменение продолжительности загружаемого видеоконтента». Длительность видео теперь будет увеличена в 4 раза с 15 секунд до 60 секунд. Это решение было обосновано резким ростом интереса пользователей к этому формату и количеством опубликованных видеороликов за последнее время. Ну вот и все, друзья. На этом увлекательная история Instagram закончена. А теперь давайте разберем, как же пошагово пользоваться Instagram и разберем весь его функционал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 либо можно вот нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Зарегистрироваться можно также с помощью Фейсбука, а можно с помощью сотового телефона или e-mail. Мы нажимаем сюда сотового телефона или e -mail. мы можем сейчас зарегистрироваться с помощью телефона, либо если хотим e-mail, то нажимаем вот сюда. Зарегистрироваться при помощи e-mail. И тут уже можно зарегистрироваться с помощью электронной почты. Так, теперь мы возвращаемся назад.